Добрый день, друзья! С вами Алексей Лебедев и вы на канале, который посвящен предпринимательской деятельности и саморазвитию. Мы продолжаем цикл роликов про успешных бизнесменов. Сегодня поговорим о человеке, чье имя давно вышло за пределы бизнеса. Сегодня мы поговорим об Илоне Маске, настоящем уникуме современного мира. Сегодня он самый богатый человек, успешный предприниматель, инвестор, отличный инженер и спикер. Парень в бронированном костюме. А снять, кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. В каком-то смысле он действительно Тони Старк. Кажется, что Маск больше похож на супергероя, чем на обычного человека. Илон Маск родился в 1971 году в Притории, городе Южной Африки. И с самого детства считался необычным ребенком. Имел фотографическую память и тратил время на чтение энциклопедий. Популярности в школе не имел. Его очень не любили за всезнайство. Часто били, однажды даже сломали нос. После развода родителей остался с папой. Начал работать с малых лет. Помогал отцу на стройке, клал кирпичную укладку и устанавливал сантехнику. Она ведь платит по доллару в день, да? Это лучшая работа в мире! Лучшая работа в мире! В 10 лет ему подарили первый компьютер. Илон научился программировать. Уже в 12 продал свой первый проект. Это была игра. В ней надо стрелять по инопланетянам из лазерной пушки. Заработанные деньги Маск вложил в акции фармацевтической компании, о которой прочел в газете. Позже успешно продал их и собрался в Канаду, поступать в университет Онтарио. Родители были против, но маска это, конечно, не остановила. Ручился в Канаде два года и перевелся в США, в университет Пенсильвании. Там получил степень бакалавра экономики и физики. После поступил в аспирантуру университета Стэнфорд. Тут-то и началось самое интересное. Поступление совпало с настоящим бумом. Акции компании, которые вышли в интернет, взлетели буквально до небес. Маск не мог пропустить такой момент. Он бросил универ через два дня после поступления и основал свою первую компанию Zip2Corporation. Решил делать программное обеспечение для СМИ. На тот момент все поголовно заходили в интернет, и ниша маска была просто золотой. Компания добилась успеха в 1999 году. Маск ее продает. На тот момент он владеет 7% акций и получает за сделку 7 миллионов долларов. Его первые большие деньги. В том же году основывает XCOM, сервис электронных денежных переводов. В 2000 году ее поглощает компания Confinity, владелец знаменитого PayPal. На этот раз Маск не выходит из бизнеса, продолжает работать над сервисом вплоть до 2002 года. Сервис выходит на биржу и в октябре того же года его покупает eBay. Сумма сделки космическая полтора миллиарда долларов. Маск, владеющий практически 12% акций, получает свой кусок пирога 180 миллионов долларов после удачной сделки. Что делать дальше? Многие сказали бы, стоп, такой бизнес. Машины, яхты, личный самолет. Можно позволить себе все и просто уйти на покой. Но это не про Маска. Через несколько месяцев он открывает новую компанию и называет ее SpaceX. Маск занялся разработкой ракет и поддержкой космических систем. Уже в 2008 году подписывает контракт с НАСА на сумму 1,6 миллиардов долларов. По условиям контракта Маск отправляет в космос корабль Dragon и делает 12 запусков одноразовых ракет Falcon. Между делом появляется Тесла. Маск присоединился к ней в 2004 году, спустя год после ее создания. Вложил в развитие 6,5 миллионов долларов. Позже стал председателем совета, директоров и привлек 100 миллионов долларов инвестиций со стороны. Это все хорошо, скажете вы, но это всего лишь цифры. 100 миллионов долларов, 200 миллионов долларов или даже миллиард все это совершенно не важно. Что он сделал для мира? Оставил ли след в истории человечества? Маск, безусловно, оставил. Его бесконечно много критикуют за провалы проектов. Говорят, что он не исполняет свои обещания и просто много болтает. Я думаю, это не совсем правильно. Надо понимать, что Маск это мечтатель. Мечтатель, который воплощает идеи в жизнь. Масштаб его проектов поистине огромен, и воплотить каждый просто нереально. Но сделать кое-что у него точно получилось. Давайте посмотрим на его реальные достижения. Еще в 2008 году Маск поставил цель — сократить стоимость полета в космос в несколько раз. И это получилось. SpaceX усовершенствовал технологии, полеты стали доступнее. Что это даст обычным людям? Маск предлагает использовать ракеты вместо самолетов. Полет из Нью-Йорка в Москву станет быстрее и затрат будет меньше. А значит, стоимость билетов тоже снизится. Скептики твердили, с Теслой у Маска ничего не получится. Что в итоге? Удалось сделать действительно хорошие электрокары и, более того, поставить их на серийное производство. Сегодня они доступны не только богачам. Бюджетная Model 3 стоит около 40 тысяч долларов. Можно сколько угодно утверждать, что в современных реалиях пользоваться ими неудобно, но факт остается фактом. Он создал электрокар. Он бесшумный, он не наносит ущерба окружающей среде, он может ездить без человека за рулем. Это действительно классное изобретение. Маск за возобновляемую энергию. Наладил производство крупногабаритных аккумуляторов и построил резервное энергохранилище в США. Оно может обеспечить энергией 30 тысяч домов в течение часа. Маск жертвует деньги на благотворительность. Основал фонд «Маск Foundation. Он поддерживает исследования в области энергетики, освоения космоса, лечения болезней и детских психологических расстройств. 7 января 2021 года Маск стал богатейшим человеком планеты. Его состояние оценивается в 185 миллиардов долларов. Реакция показательна. Он не гонится за деньгами. В ответ просто написал «Как странно, пойду работать». Как справляется с хейтом? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а, решил ко мне лезть, ты засранец, вонючий, мать твою. О Маске можно говорить очень долго, у него куча проектов, он всегда на слуху, но самое главное, посмотрите, как он мыслит, для нас, предпринимателей, это очень важно. Илон действует глобально, встречается с мировыми лидерами, зовет Путина пообщаться в клабхаус, он общается с людьми, привлекает инвестиции, этот человек доказал, нетворкинг заведет вас в космос. В буквальном смысле слова. Не обращает внимания на неудачи. Помните этот фрагмент из презентации? Маск хотел показать, что стекло машины выдержит любой удар. Sure? Yeah. Oh my fucking well, maybe that was a little too hard. Yeah. <laughs> Should we try Казалось бы, ты опозорился на весь мир. Что теперь делать? Ничего, отвечает Маск. Это просто не сработало. Он смеется, потому что знает, я доведу продукт до идеала. По крайней мере, сделаю все, чтобы исправить неудачу. Человек живет идеей. Да, неприятно видеть критику в свой адрес. Но он говорит, я никогда не сдамся. Обратите внимание, на своем пути Маск ставил все более сложные цели. Казалось бы, ты выручил 7 миллионов с первой компании. Иди купи себе Феррари, особняк, и на этом закончим. Не тут-то было, Маск всегда реинвестирует доход и создает все более новое, сложное и полезное. Кажется, он не остановится никогда. И это классно. Я призываю вас к этому. Ставьте цели и идите к ним постепенно. Найдите первого клиента, сделайте первую продажу, реинвестируйте деньги в рекламу, найдите трех новых клиентов. Улучшайте производство и сервис. И так потихоньку, небольшими шагами, каждый из вас прикоснется к космосу. Чтобы мыслить как Маск, надо расширить границу ума. Два года назад он опубликовал список лучших книг, которые советуют прочесть каждому. Все они так или иначе о будущем. Вот мой топ. Джеймс Барретт. Последнее изобретение человечества. В ней вы узнаете, что такое искусственный интеллект и стоит ли вообще его бояться. Наоми Рестас и Эрик Конвей. Торговцы сомнениями. Шикарная книга о политике и бизнесе. Рассказывает о том, как политическое лобби может влиять на маркетинг и жизнь людей. Айзек Азимов. Трилогия «Основания». Серия книг русского писателя-фантаста рассказывает о падении вымышленной галактической империи. Маск говорит, она заставляет задуматься, где мы сейчас, куда мы движемся и что нужно делать, чтобы преодолеть кризис. Полный список книг я оставлю в описании к видео. С вами был Алексей Лебедев. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока!